Всем привет, снова с вороном в лесу катаемся, он хотел заснять вот это, понимаю я, выкладка сена на подкормку животным. Ну не сено, конечно, это солома, сейчас два козлика оттуда побежали, может быть какая-то там травка зеленая есть, кушают, ворон тоже бы не прочь был, да ворон? Пробую снять. Сегодня снежочек маленько посыпал ветерок. Козлам немного поближе. Подъезжаю. Но все равно убегают. Камеру не достаюсь снимать. Как бы с плохо. плохое качество. Не фокусируется до конца. Она у меня почему-то... Вот такие дела. Ну, может еще что-нибудь засниму. Ну, везем мы. Очередную партию в лес и фотоловушку еще с тобой взял. Ну, Как-то вот так вот. Мы приехали с вороном на место. идем глядеть, что там как там. Ой, тоже где-то с середины лета, наверное, не был. Кабаньих следов, короче, много везде. Нет, вот есть осинный. Когда-то подходил. А соли тоже здесь нету. Давным-давно. И козлики ходили. И кабаны приходили. Туда куда-то в кусты ходят. Ну, сейчас мы им подарок сделаем. Насыпим. Ну, что, в общем, могу пока сказать. Проехал я за два дня километров, наверное, ну, 50, больше даже. Ну, разными маршрутами, имею в виду, если в линию прямую Провести не так, что в одну сторону и обратно своим следом. И сезон сентябрь-октябрь, когда гон у ося был, у ося в этом году гораздо меньше, чем прошлый сезон. И, наверное, связано это все-таки с пожарами. А кабана в разы больше. Кабана вообще много следов. Может, у них сейчас тоже период там, наверное, гона должен идти. Блыкаются. А может быть, нет. Здесь оставлю, наверное, фотоловушку на пару неделек. Может и больше. Посмотрим, кто будет сюда ходить. Есть еще в стороне здоровый лосинный след. Да, он вроде не подходил почему-то. Прошел стороной, здесь более мелкий есть подход и есть две тропы кабаних стороной и одиночный след. Ну все как-то вот так вот тут выглядит у меня. Там уж будем дальше смотреть. Но сейчас у них не особая активность должна быть. Позже, в прошлом-то году у меня полно видео солонцов. На одном, не помню на каком канале я выкладывал, в одну ночь на один солонец, 7 лосей то пришло. Давай там драться, лосихи гоняют друг друга. Отгоняют. Здесь тоже две семьи разных выходило. Тоже там мычали одна другую прогнала. Может быть еще что-то интересное заснимется. Кто помнит, весной я сюда заезжал. Навесы, которые мы когда-то строили, были сгоревшие. Но я так понимаю, игря их восстановили. Молодцы. Сено даже завезли, свежего. Еще и соли, наверное. Ну, вроде да, вроде соль тоже лежит. Прямо все сделали. Накормили. А вот тут недавно приходили возлики. Иосики, у нас сильный на след есть от одной к другой вермушечки. Наверное, сделали просто как навес. Козлики ходят, кушают. Но больше следов к соли. Ворон соль не хочет. Ворон бы рад бы был бы сено поесть. А, этот они совсем новый построили, получается. Вот он, который был, что от него осталось. А, у того были стойки, там сгоревшие несколько столбиков. Вот такие дела. ехали-ехали такие с вороном и наткнулись на одну штуку, я же все головой кручу по сторонам вот там вот, вот на штуку на одну наткнулись мы наткнулись а какая интересный экземпляр да, вылезем вылезем посмотрим а, морда погорела похоже и рог погорел вот такой вот интересный я кстати подобного нынче снимал если даже найду, наверное, видео, ссылку добавлю, но я в другой стороне снимал, после, после пожаров. Здесь уже тоже попортился. Вот такой вот. Где-то а там поезд, наверное, козлик вроде шел. Попробую подойти, если получится. Он вроде нас не видел еще. Ветер боковой вот так дует. Если ворон его сильно не нашумит, то может быть заснимем. Там не один, их там то ли два, то ли три. Он справа задница белая. Казалось, еще где-то слева есть, но пока не могу разглядеть. Сейчас, наверное, спать ляжет. Основатель нароет.